Так, всем добрый вечер, мы из Украины. В эфире канал творческого пчеловодства. Сегодня у нас в гостях многоуважаемая Татьяна Михайловна Чухрай. Ее величество, восковая моль. Все прекрасно знают и слышали. Я не буду дополнительно сейчас перечислять ее регалии. Ее фамилию знают в Украине, в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье. Поэтому спасибо ей за то, что она дала согласие поприсутствовать сегодня у нас в Зуме. Так, ну, Татьяна Михайловна, вам слово, пожалуйста, рады будем слышать. Витаю сердечно, коллеги. Щиро дякую за запрошение, Володимир Егорович. Перехожу на русский язык, так как Владимир Егорович сказал, что нас слушает аудитория ближнего зарубежья и мы разговариваем. Что я вам хочу сказать? Конечно, восковая моль для меня это жемчужина моей коллекции но прежде чем к ней приступить и посмаковать ее, я вас сейчас хочу предупредить о такой вещи. Сейчас будут облеты, вы будете собирать подмор. И вот я недавно в, в Польше читала лекцию, начала говорить о тонкостях подмора. И оказалось, что практически все пчеловоды делают настойку, вытяжку с яда. Это настолько опасно, это настолько отравляюще и для организма, это такой удар жуткий, что я ну, минут пять вам уделю этому. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться. Это не я делюсь своими наработками. Кроме того, в своей лекции я вам не буду говорить никакие медицинские, никакие фармакологические особенности. Это не нужно. Я вам даю свои практические наработки. А всю вот эту вот красивую мишуру вы найдете, в интернете. Тем более, что я подозреваю, что 90% процентов нас, кто здесь сидит, мы не являемся фармацевтами и врачами. сожалению. Поехали. Значит, подмор особь собирается из-под живой семьи без плесени. Тело пчелы должно быть мягкое. Естественно, без признаков опонашивания. И самое важное, как только вы его собрали, вы тут же несете его сушить. Если вы его оставили где-нибудь в ведре, до вечера тут же в сырости покрывается, эта органика, она тут же начинает покрываться плесенью. Плесень это скрыто, действует как радиация, только скрыто, очень опасно. Сушим мы не на 45 градусов, не на 70, 70 градусах мы сушим при 100 градусах. Хитин яд и весь состав пчелы очень хорошо переносит высокие высокой температуры. Максимально, что я прочитала, э, рекомендация это 114. Я сушу на 100 градусах, при этом духовка у меня полуоткрыта, и я их постоянно перемешиваю. Готовность э, пчелы, э, хитозана, это когда вы потерли ручками, и у вас ручки сухие, ничего не чвыркает, ничего нету, ничего мокрого. Вы тут же перемололи, у меня есть вот эта савдеповская такая мясорубка, знаете, любимая моя. Вы тут же перемололи и в бумажный пакет сложили. Единственный очень действенный рецепт. 200 грамм на 3 литра водки. 40-градусный. А сколько это 200 грамм? Это на весах 200 грамм. Ни на глаз, ни на око, ни на баночку. Я этого не понимаю. Возьмите кулечек, пойдите в ближайший магазин и там взвесьте. Вам не откажут. Так, дальше взбалтываем 21 день. И запомните, все настойки, если мы не взбалтываем, вытяжка не происходит. Каждый день мы взбалтываем, можем взбалтывать по несколько раз на дню. Чем чаще, тем лучше. Дальше, через 21 день вы отжали настойку, и у вас в руках оказались эти же самые мертвые пчелы. Вы их опять теперь уже легонько в ту же самую печку, при открытой двери высушили и получили второй препарат, ценнейший, это хитозан, это природный полимер, это абсорбент, люблю его, страшно, молодее от него, просто красота неземная. Но его мало, понимаете, поэтому у меня на него, как и на маточной личинке, пишутся заранее, девчонки, в онкологии, при щитовидке, при желудочно-кишечных трактах, при волосах, ногтях, мордочке лица, все, что хотите. Так, это такое пожелание вступления, возвращаемся к нашей любимой восковой молитве. Я не буду вам говорить историю, найдете там Египет, найдете лекарство старцев или Мечникова, который харьковчанин открыл Мухина. И что я вам имею сказать? Значит, мы сейчас, я уже очень, очень к этому отношусь щепетильно, я наконец-то стала различать э, стихину выращенную личинку и выращенную холеную. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть личинка, которая росла на стихина на рамках, где не было пыльцы, перги, то есть не было армированных, продуманных, теплых рамок, она выросла на каких-то бледненьких э, сушках, она некачественная. Она внешне вроде как бы так и есть, но... Действие ее не такое яркое, когда ты берешь такую тяжеленькую, темно-коричневенькую. Кстати, дикая, э, дикие метаболиты, какашульки, они сухие, они сыпятся. А вот когда вы взрастили своими собственными руками в малярии э, метаболиты, они тяжелые, они темно-коричневые, они очень пахнут. На это обращайте внимание. Итак, э, мы запускаем малярий. Малярий запускается mm -hmm. от души, mm -hmm. то есть вы берете самые сахарные, несколько рамок, армированные, сухие, теплые, с пыльцой, и обязательно, что там была перга, обязательно мед, ставим в сухое место. И мой вам совет, унесите подальше от пасеки. На пасеке есть такое понятие, как симбиоз, и туда приходит черный такой жучочек, у него есть такие мелкие личинки, очень похожи, кстати, на личинку восковой моли, и эта личинка поедает личинку восковой моли. Вроде как малярий и работает, но за них не переработаны. Я все это добро забираю из пасеки, везу там у меня на горещи, на чердаках, в квартире, на лоджии. Да, я их теперь типа натыкаю, но это, это мое хобби. Очень любят раи. Это просто массакра. Очень любят мыши. Имейте это в виду. То есть спрячьте и давайте сделаем так. Мы не будем больше класть сверху для утепления целлофановую, целлофановую пленку. Съедаем. Понимаете? съедают, а потом мы это э, сделаем с этого настойки кстати, где-то уже даже было... Такое исследование, что они запустить ли нам восковую моль, чтобы она убрала все то, что человек нагадил на земле, то есть все пластики, приучить ее к целлофану, ее приучить, раз она умеет это переваривать, ну вот такие дела. То есть ученые тоже не дремлют. Э, что по малярии кратко сказала? Что самое важное для меня? У нас давным-давно Громовой обратил внимание на эти метаболиты, какашки, гуана, продукты жизнедеятельности, личинки, моль, экскременты. Вот вам синонимы. Выбирайте, какой вам нужен. Обратил внимание, написал об этом статью у соломки, что я сжигал точно так же, как и вы, а потом я сделала настойка, она оказалась в 5 раз темнее и в... В Институте Богомольца сделали исследования. Я вам хочу сказать, что как таковых исследований нет, и их много, но толку от этого чуть. Нас все равно не пускают, нам не дают широкую дорогу, потому что впереди идут фармацевты. мы прозевали. Поэтому тихонько делаем свое дело, тихонько, не высовываясь там, не надо с, с этими какашками бегать впереди планеты всей, делаем свое дело. Тем, тем более, что сейчас, после наших событий, печальных в Украине, восковая моль однозначно выходит на первое место. Я вам расскажу, почему. Итак, когда у нас есть личинка и продукты жизнедеятельности. Я сначала работала с личинкой. Я вспоминаю этот сезон как дикий ужас, потому что э, в формуле КПД пчеловода заложено что в летний сезон? Время. К вечеру ты уже никакой, особенно когда у тебя большая опасность. Тебе вовремя нужно поймать развитие личинки, ее хорошенько пропустить через сито, кстати, два сита медовых, нижняя как раз делает полутора сантиметровую личинку, все эти тебя храбаки большие, это можно на косметику, можно куда угодно, потом это нужно резко заморозить. Потому что если ее давить так, ее нужно гомогенизировать. Если ты ее так гомогенизируешь, она чернеет, синеет. Поэтому мы ее морозим. И не, на, не в морозилке обыкновенной, а в профессиональной, которая есть у меня, есть у Владимира Егоровича. Это минус 18, минус 20. Она мгновенно замерзает, потом мы ее вытягиваем, потом ее гомогенизируем и делаем из нее 20% настойку. Тоже взбалтываем 20 дней, процеживаем. Как я с ней морочилась, какая-то неприятная такая история с этой личинкой. И когда ты видишь, что здесь идти рамок, у тебя такая жменькая получилась на 3 литра настойки. А вот эта куча бушующая личинок, их нужно выбросить, потому что 2-сантиметровая личинка, она не имеет никакой лечебной силы. Она перестает жрать, она готовится к окукливанию и все. А только та до полутора сантиметров она бушует, она развивается, она есть все, что есть в улье. Почему должны быть армированные рамки? Должны быть хитиновый кокон, пыльца, перга, статки маточного, трутньо, воск, мед. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Бо дешевая рыбка погана юшка Теперь еще у нас мы, ну мы ж пчеловоды, мы же украинцы. Мы так любим за мудрствовать вот я там читаю книжку, кто-нибудь пишет, нужно брать личинку малой восковой моли. Второй пишет, нет, нужно брать личинку большой восковой моли. Ребята, личинку восковой моли можно различить только в лабораторных условиях. Вот не заморачивайтесь, вот какую бог послал, то и хватает. Главное, чтобы она была до полутора сантиметров. А теперь я вам сейчас отобью охоту от этой личинки. Когда я начала работать один сезон, ко мне начали эти туберкулезные люди, как-то они были у меня, слава богу, открытая, закрытая форма, не тяжелая, и они начали излечиваться. Я такая, ай, какая молодец. И тут приходит информация про какашки. Естественно, нагревала нагребла этих какашек, начала делать с нее настойку. И ко мне пришло одновременно два человека с одинаковым диагнозом. Так вот, личинка, я лечила женщину 40-летнюю полтора года, а мужчину с этой же формой закрытой туберкулеза на какашельках я вылечила за 4 месяца. И я не вру, я, у меня настолько много, куча э, э, примеров, что мне даже ничего не надо придумывать. У меня в голове вообще компьютер. Но самое главное, эконом, экономика, смотрите, я вам же сказала, с 10 рамок вы получите... На 3.600 грамм вы получите личинки. 200 грамм на литр – это получается у вас 3 литра. А с 10 рамок вы получите метаболитов приблизительно 800, 800 грамм. Это будет на 10 литров. При этом вам не надо ничего ловить, вам не надо ничего замораживать, размораживать. Вы взяли через сито пчеловодческое, просеяли. За начале на 14 дней 8-процентную настойку. Почему 8-процентную? 10 будет очень круто. Когда я читаю, что на метаболитах делают 20-процентную настойку, я ее сделаю, ребята, она черная. Учитывая, что я постоянно пью с перерывами, то есть у меня сосуды почищены, я вам хочу сказать, я чуть не отравилась, это такие приливы, отливы, это темнеет в глазах, тебя кидает в ход. Ребята, это очень круто. Поверьте мне, 8%. Пока мы все это поджимаем, мы же не, выжим, не выдаем весь это, всю эту водку. То есть оно так приблизительно получается около 10%. Делайте 80 грамм на 1 литр обыкновенной водки. Вот говорят, спирт. Объясните мне, зачем спирт? Спирт для того, чтобы растворить клей, то есть прополис. И все. Делайте просто на водке. Я когда убегала из-под обстрелов, у меня в сумке оказалась маленькая сухая мода. ну Метаболиты. Я приехала в Польшу, очень тосковала, и вдруг я ее все-таки обнаружила. Не зная ассортимент водки, потому что я профессионально брала алкоголь, я пошла в ведренку и купила какую-то водку, чтобы намочить же эти метаболиты. Она оказалась с... Кофе, что ли? Ну что-то такое даже сладенье. Ну я не соображаю. Валка, короче. Дальше шампанского моя нога не ходила. Ребята, я вам хочу сказать, это так вкусно. <laughs> если кто хочет для себя поэкспериментировать, кто-то мне звонит. А можно ли чачу? Ну, можно. Если она 40 градусов. Если вы для себя. Кто-то там пишет, э, с винограда какая-то водка. Ну не очень я в этом разбираюсь. То -то для себя можно все. Пускай это будет 40 градусов. Так, мы взбалтываем 14 дней, на личинке настойка хранится 5 лет, на продуктах жизнедеятельности она хранится 7 лет, это держится при комнатной температуре и не надо хранить на солнце. Теперь сухие метаболиты, вот у вас их много, что с ними делать? Кто-то пишет, заморозить, зачем? Сразу отвечайте мне на вопрос, зачем вы морозите натуральный продукт? Просто складывайте картонные ящики, можете в маленькие такие пол баночки расставить и накрыть, чтобы она дышала в Можете, у меня, когда у меня их ну, много, у меня стоят в картонных ящиках, и чтобы не замерло, чтобы там постоянно была жизнь, я сверху кладу армированную рамку с пергой, накрываю этот слофаном, ой, ну, еще я сказала, накрываю марлей, накрываю какой-нибудь картоночкой, и они у меня... Там хрускают. Это я могу к себе приволочь квартиру, поставить у себя спальню под батареи и слушать, как они там хрускают. То есть у меня идет постоянный живой процесс. Я их никогда не замораживаю, я никогда их не, не заставляю замереть. То есть они съели все, каннибализм, они поели все, что мы им дали, потом от голода они еще бушуют, они едят, личинка есть личинку, это каннибализм и это постоянно переваривание и усиливание конечного продукта. А потом малярий замирает, потому что есть никого, внизу лежат метаболиты. Вы их берете, ваше дело правое. Все вы храните их вот так год и два месяца. Это если вы их не подкармливаете, если вы их храните в тепле и постоянно добавляете рамки, этот малярий тихо играющий будет у вас постоянно живой, и вы можете оттуда брать свои, э, свою продукцию, порцию ту, которая вам нужна. Меня часто спрашивают, а можно ли делать повторную вытяжку? Ребят, вот честно, мне тоже было интересно, я не нашла такой информации, но учитывая, что ко мне приходят люди, инсульт, инфаркт, мультирезистентная форма туберкулеза, туберкулез костей. Вот недавно пришли, я хвасталась Владимиру Егоровичу, он уже привык к тому, что я всегда перед ним хвастаюсь, и он это нормально воспринимает. Ну а кому я еще похвастаюсь? Ко мне еще Есть, приходи... пришла женщина миелит спинного мозга. Ну и она 10 лет худеет, и еще и туберкулезная палочка тоже там обнаружена. Маленькая худенькая, браться не за что? Ребята, через два месяца восковой море с прополисом 20%. Прополис мы чередуем. Месяц мы пьем, месяц отдыхаем. Месяц пьем, месяц отдыхаем. Эта бедная женщина поправилась на 5 килограмм. А на тех 43 килограммах несчастных, 5 килограмм, это просто уже пышка. Счастья сколько было? Мне вчера звонили и рассказывали, какое это счастье. То есть, когда ты идешь, и нету никаких таких эмоциональных всплесков, ты думаешь, ну хоть бы кто-нибудь такой пришел, такой пришел, чтобы я за него взялась. И люди такие приходят, такие приходят. ребят, это так интересно. Для того, чтобы вы не ошиблись, как назначать? Назначайте по схеме лесенки. Если я в своей книге рекомендовала 10 лет назад, начинайте схему лесенку с 60 лет, потому что сосуды уже засорены, потому что человек уже замедленный, у него обменный процесс. Ребята, я вам хочу сказать, начинайте лесенку уже с 40. Вы представляете, как стареет наша нация? Или она не только наша. Вообще люди мало двигаются, питание, экология и прочее. Уже холестериновые бляшки есть у молодых, в 40-летних. Это просто кошмар. То есть для перестраховки зайдите на канал Татьяна Чухрай, YouTube Татьяна Чухрай, город Харьков, найдете там мои лекции, найдете схему лесенку, запишите, сфотографируйте. Она очень простая, но она вас обезопасит от того, что вы дали большую дозу, запустилась резкая вычистка сосудов, переработка это вечности попадает, куда? Ее нужно вывести через что-то, через лимфатическую систему. Она не справляется или ложная аллергия сыпет человека, или у него насморк, или у него кашель через слизистую, или у него на спине, на груди высыпает, или даже температуре человека. Говорят, слушайте, у меня аллергия, это ложная аллергия. На восковую моль у меня в жизни не было ни в одного человека аллергии. Хотя я говорю, индивидуальная непереносимость продукта, но не было, потому что восковая муль сама по себе противоаллергенный препарат. Так, значит, что у нас, по каким показателям? Три красных органа. Печень, почки, сердце. Соответственно, сосуды, гипертония, внутричерепное давление. Пошли, поехали. Второе. Это бронхолёвочная система, это все, это все, начиная с хронических бронхитов, с острых бронхитов, эмфиземы, которые не лечит медицина и дает через два года э, эту группу инвалидности, эмфиземы излечивает, ну, правда, человеку очень тяжело выхаркать, вот это вот, даже туберкулез безболезненно лечится, эмфиземы лечится очень тяжело, астмы, хотя это психологическое заболевание хронической бронхиды, да, короче, все, что вы знаете про э, бронхолегочные проблемы, это восковая муть. И дальше по таким приятным мелочам, как гинекология. Теперь смотрите, мальчики и девочки, еще раз, вот просто запишите, для меня это важно, если к вам приходит женщина с бесплодием, с, с климаксом, в 100-граммовую готовую настойку продуктов жизнедеятельности вы берете вот тот ил, который всегда есть на дне баночки, одну чайную ложечку на 100 миллилитров настойки продуктов жизнедеятельности. Получается такая мутная вещь, но это вам хочу сказать очень хорошо. Мне присылали в свое время... С России, с Москвы, с Дагестана, дагестанцы решили вот этот ИЛ, как я его называю, осадок, исследовать в Москве, в каком институте, на разе не пометаю, и там были очень-очень хорошие показатели. Я хочу сейчас эти показатели немножко вычухаемся и исследовать вот этот ИЛ. Но пока из своих практических наработок, я говорю, для женщин сделайте приятное. Чайная ложка на 100 миллилитров уже готовой настойки. Мужское бесплодие не так ярко убирается. Мужские мочеполовые проблемы не так ярко действуют. Для этого для мужчин есть подмор, прополис, перга и лучше всего трутневое молочко. Вы это знаете. Дальше. Спортсмены. Я уже заканчиваю, да, Владимир Егорович? Нет, нет, нет, пока. Вы только, только язык разогрели идру вдруг заканчиваете. Давайте. Смотрите, если полчаса... В принципе... Если вопросы есть уже, значит, можем э, сделать такое… Пять минут, пять минут, мне надо затормозить. Пять минут. Хорошо. Так, теперь, по костно-мышечной системе. Ребята, по костям не работает вообще, но идеально работает по мышцам. Вот там досмыкает, до додерывает. Кажет, вы бы на кистке перестали болеть, то на кистке, то у вас мышцы тянуло, понятно, что? И туда наладилось питание спортсмены люди которые заняты умственным трудом люди которые на вредных производствах компьютерщики наркоманы у меня сколько друзей спортсмены вот эти бодибилдинги и самое важное это дети ребята для детей я как учитель вот буквально настаиваю одна капля на один год жизни одна капелька и тоже по схеме. Человеку 5 лет, сегодня на ночь, одну капельку, завтра 2, послезавтра 3, 4, 5, выше на 5 капель. Если ребеночек склонен к ОРЗ, пожалуйста, можно всю зиму без перерыва. Если есть возможность, сделайте небольшой перерыв. Если ребенок, вы чувствуете, что заболевает, утраивайте дозы. Человек пил 15, 5 капель, значит, в течение дня дробно он выпит. 15 капель в течение недели и опять вернулись на свою схему сильнейший природный антибиотик это касается и взрослых. взрослые пьют тоже одна капля на один год жизни то есть это может быть 40 лет 20 капель утром 20 капель вечером если человечка много то есть, если человеку 40 лет, но у него 120 килограмм, можете чуть-чуть добавить капель. Или можете продлить дальше. Ребята, было несколько людей с ВИЧ-инфекциями с Крыма. Я писала свои книги, я их излечила. Человек, который пошел на, на программу, бесплатную программу американскую, он не излечился. То есть, вот такие чудеса. Схемы приблизительно я вам кинула. Теперь спрашивают, какая профилактическая схема. Ребята, профилактической схемы нет. За 10 лет, начала, за 10 дней начала войны украинцы постарели на 10-15 лет. Это сильнейший стресс, это сбои в щитовидной железе, эндокринная система, в мочеполовой системе. Это стресс, это бессонница, это ужасно. Поэтому мы сейчас, если у вас это есть, Пейте, раздавайте, рассказывайте, поддерживайте нацию. Бесплодие будет жуткое. Ну, учитывая сейчас волну миграции, у нас уже сократилась рождаемость на 30%. Что будет дальше, вообще непонятно. Глобальное старение нации, нации замолкают. Поэтому мы сейчас на гребне волны. Еще, ребята, у нас это называется э, накопичивальный стресс. То есть человек получил стресс, и дальше он его переживает он уходит а у нас накапливаем в себе от стрессов от бессонниц работает восковая моль. Нежелательно в данный момент, когда у нас стресс, давать что-то взбадривающее, такое как пыльцу и пергу. Учитывая, что от стресса у нас летит эндокринная система, то есть сбиваются гормоны, прежде чем посоветовать маточное или трутневое молочко, попробуйте, чтобы человек сходил и сдал кровно гормоны, чтобы мы видели эту картину. Вы понимаете, в чем дело? Это очень важно. А вот восковая моль заходит как лялечка, как куколка везде и всюду. Выдохнула, ну что там. Теперь, если вы хотите, чтобы я вам прямо сейчас дала какие-то советы по комплексу, у вас должна быть ручка, записывать быстро, потому что вас много. Но мне нужно 4 параметра. Вес, возраст, артериальное давление и последний вопрос. Нет ли аллергии на яд пчелы? Теперь, если у вас, ребята, живы мамы, папы, у вас есть родственники, которые не знают, есть ли у них аллергия, спросите у своих мам. Если однажды вы теряли сознание, то есть у вас был анафилактический шок даже в детстве, ваша мама и 80 лет это будет помнить. Хорошо? Четыре параметра. Вес, возраст, артериальное давление и аллергия на яд пчелы, то есть на подмор, на, на пчелоужаливание, на апитоксинотерапию. Слушаю вас. Так, хорошо. У меня вопрос. начала. Скажите, пожалуйста, можно ли определить визуально вот нормальную такую среднюю по, конс... по консистенции настойку по ЖВМ. Цвет коньяк, потому что есть довольно-таки, но ну, люди не знают вот, по это процентное отношение. Сейчас, конечно, уже понятно, из вашего доклада, ясно, 80 грамм на литр, это будет то, что, то, что нужно. Но да. пока еще слепую некоторые идут, значит, хотя бы я вот рекомендую. Цвет коньяка приятный, красивый такой. темнее. Это будет такой... Темнее. темнее. Темнее. Вот если кто-то в детстве, когда вы болели, она заваривала вам чайники, веточки вишни. Помните, какой насыщенный цвет да, такой? Да. Вот, вот это он. Значит, смотрите, пока вы не уверены, может, у кого-то нету весов. Вы где-то почти взвесили свои 80 грамм и сделали литр. Отлейте сразу, как я называю, мерчун образец и поставьте его, чтобы вы потом могли сравнивать, так или не так, больше получилось, меньше получилось. Ребята, И если вы будете, заметим как оно вам помогает, пить и увеличивать дозу будет то, что было с моим папой, который без моего ведома увеличивал дозу и довел себя до предынсультного состояния. То есть все есть яды, только доза делает яд лекарством. Я всем говорю, ну если у меня коробками стоит эта восковая моля. У меня были сезоны, когда у меня было армированных рамок 730, потому что у меня была пасека 368 улей, и я их отдала восковой моли. То вы представляете, какие объемы у меня были? Ну я же не сажу сверху на коробку не ем эту ложку. Я капаю точно так же, как и вы. Будьте ответственны. Так, визуально определились. Так, хорошо, понял. Скажу, чтобы коньяк мне не делали. Добрый день, коллеги. У меня вопрос. Приветствую, да. Татьяна Михайловна. Что да. можете сказать о результатах влияния употребления настойки восковой моли именно метаболитов людям, которые перенесли коронавирус? Спасибо, что напомнили. Денькую да. Я, первые, наверное, первые полгода, я написала, мне попросили статью наблюдения. Значит, ребята, по поводу коронавируса. На самом деле, коронавирус пришел не тогда, когда его объявили, он пришел поздней осенью. Причем, где он взялся у меня в луком селе на пасеке, я им заболела. И я никак не могла понять, почему так плохо действует на меня. Прополис уже должен подействовать, восковая моль, прократная доза. И меня вытянуло то, что я в то время что-то поперлась пересматривать пасеку. То есть я открывала и дышала этим воздухом. Но я помню, как тяжело мне было. Потом мне позвонил Володя Чернявский, и сказал со мной, происходит какая-то странная вещь. И я это как-то сложила, что люди болеть начали еще в ноябре. Ребята, ни один из моих пчеловодов, знакомых, ни один из тех людей, из тех клиентов, которые пили восковую моль, не умерли. Да, было тяжело, но даже никто не был под шевелом. Это не обозначает, что это стопроцентно. Но у меня очень большой такой м -м, круг общения. Более того, я вам расскажу шокирующую вещь. Я, когда закончился коронавирус, каким-то образом меня смогли... Он еще не закончился, но меня пропустили в Польшу. И, и я читала вторник. Меня пригласила Ксюнс. Ему 86 лет. И вот он рассказывал про пандемию в Польше, что в реанимации лежит 6 человек и его друг Ксен, с которому тоже 86 лет. И молодые парни, там, 40-50 лет, они лежат все без сознания. И я в отчаянии пришел к нему молиться, над ним помолиться. И вдруг вспоминаю, что ко мне на пасеку приезжал кто-то из украинцев, давным-давно, привез, ну это ж мы. Протолепать пили банку, без подписи, без названия, и сказать, вот это слухайте, вот все, все. Вы бы после этого пили? Нет, конечно. Кстати, сам врач-ветеринар, и он в отчаянии вспоминает, берет, находит эту банку, приходит к врачу врач говорит, слушай, ну он все равно через три дня умрет, ну, что хочешь, и они ему вот эту трубочку убирали и вливали туда уже, как могли, этого восковую моль. Дед на третий день вычухался, его забрали домой, вся остальная палата умерла. Вот вам мнение постороннего человека, причем это ксенза. И, кстати, хоть он и перешел в разряд обыкновенного гриппа, и мы приобрели и как социальный иммунитет, это такая подлюка мутирующая, поэтому давайте-ка, вот я всегда говорю, в связи с коронавирусом, в связи с войной, я отменила все те тщательно выведенные формулы и схемы моей наработки прям по капельке и сказала так «Пейте», прислушиваясь к себе приблизительно свой возраст, если вы чувствуете, что организм говорит, отдохни, побудь без восковой моли, остановитесь. Может, вы отдохнете неделю, может, две, а потом опять начнете ее пить. Всегда говорите, Пейте до хорошей жары, ну то есть до конца мая, до 20 чисел мая, и детям начинайте уже в 20-х числах августа начинать их курсы. Почему? Я как педагог знаю, дети ездят по всему миру, по всем морям океанам, привозят кучу чужой инфекции, и все это собирается или в садике, или в классе, и дети очень сильно начинают болеть, буквально с первых же дней учебы. Поэтому готовьте ребенка заранее. Добрый? Следующий вопрос. Я, Татьяна Михайловна, если можно, ремарку от команды Пети. Э, настойка восковой моли в вот период пандемии. Ее наст... Она противовирусный фактор, кстати. Самый да, да, из да. основных таких достоинств противовирусный. И когда началась пандемия, у меня за эти два года, в общем, расходилась в деревне ведрами. Да, да, да. Просто да, люди определили ее эффективность. В этом в этом плане еще вопросы до профилактический или пост после пандемии как она идет восстановление облегчение или да Конечно, если ты не попал во время, во время пандемии, пейте, пожалуйста, после пандемии продолжайте пить, восстанавливайте бронхолегочную систему, я, кстати, очень долго какие-то сгустки, извините за интимные подробности, откашливала. так это же я подготовленная, постоянно с восковой молью, но удар был нанесен очень жестокий, поэтому вы лучше небольшие дозы пейте, но лучше более длительные, вот так будет лучше. И во время, и перед, и после. И до того, и после того. У меня есть. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вячеслав Савцов, Украина, Запорожье. СК профессионал. Татьяна Михайловна, восхищаюсь вами, как лекторами, как женщиной. Позитив, слава Богу. Татьяна Михайловна, по настойке по ПЖВМ, по, по пропорциям. Я вот личным опытом поделюсь, скажем так. Делаю 20% по объему. Это, конечно, жестко, жестко, но именно для наружного применения. Начиная от бронхолегочника, туберкулезники, тоже сталкивался, скажем так, плотно, напрямую. И я что прострелы там, и в спинах и тому подобное. И... Опа. Упал пауэрбан? Алло, как меня слышно? Татьяна Михайловна, что скажете, скажете по наружному применению ПЖВМ и по процентному содержанию? Спасибо. Ребята, знаю, насколько это сильный препарат. Настолько сильный, я каждый раз в нем убеждаюсь. И я его даже иногда, я ему восхищаюсь, но я понимаю, что с ним надо очень хорошо дружить. Для себя вы можете это делать, для других нет. А потом я вам честно хочу сказать, если бы я делала 20% растирку внешне, то я бы по свету пришла. Не хватает так, чтобы людей напоить. Поэтому у меня внешний вот то, что костной мышечной проблемы это есть подмор подмор мой любимый батюшка это он незаменим у меня для этого есть подмор но хочу вам сказать что бывает так а это неожиданно так вышло моя сестра на даче зимой у нее прихватило сердце причем прихватило сердце конкретно ей за 50 никакая скоро не доедет лежит моя сестра и я ей говорю возьми в три слоя марлю намочи в настойку ПЖЛВМ и поклади на сердце. Только, пожалуйста, не растирай и не делай это компрессом. Просто пускай лежит на сердце. Ребята, попустила. Буквально вот она сразу начала попускать, попускать, попускать и отпустила. Но я вас очень прошу, не считайте это как лечебную процедуру. Считайте это как скорую помощь. Хорошо? Вот опустила, слава Богу, иди, пожалуйста, и обследуйся, что за чепуха с тобой такая происходит. Да, я знаю. И я, когда у меня тоже нет ничего под рукой, я ее применяю, особенно когда посыпайся и приползаешь, а у тебя и крыс водит, потому что ты в такой позе, а у тебя только твоя любимая восковая моль, да, я обматываю, я делаю компрессы для себя, но у меня нет такой возможности, понимаете, всем давать на компрессы, да еще такую дозу, которую вы сказали. Кстати, хочу вам сказать, я делаю свою 8% и она действует точно так же, абсолютно. Но вы даже можете сделать и так, и так И увидите результат Кстати, если для наружного применения Мальчики, девочки Смешайте, пожалуйста, настойку подмора С настойкой восковой моли Вот Один к одному Небольшое количество Будет еще краше Дальше Татьяна Михайловна тестировала Я же вам и говорю Что Результаты отличаются от тех пропорций, что вы сказали. И я про свои космические 20% по объему. Это гораздо больше, чем по весу. Но, но результаты шикарные. Просто восхищен, скажем так, одна черная с того, что была контузия легкого, Делал вот именно для себя. И с маслом прополюсным тоже. День масла, да, день да, да. наружно. Ну скажем так, год прошел, я когда пошел обследоваться в другую больницу, скажу, посмотрите меня, пожалуйста, что вот у меня там. И врач, который по флешке смотрел мои снимочки, спросил, с каким легким была проблема. Вот, а до этого Это повсеместная картина. Извините, я вас перебиваю, нет да. времени, много людей. Если вы любите Понял. такие эксперименты, это чудесно. Послушайте меня. Сделайте такой эксперимент, как я вас попросила. Сделайте пополам настойку подмороз, с настойкой восковой моли. Доброе? Тем более, что впереди весна. Хорошо, будет спасибо. Туда. Да. да, и вам спасибо за информацию. Спасибо. Да. Да, да, слушаю. Я бы хотел задать тоже вопрос. Добрый вам вечер, Кишинев, Молдова. Я бы хотел понять, какая связь между личинкой и продукт жизнедеятельности. Да? Вот лечебная связь. Я так понимаю, что в личинке какие-то полезные вещества, а это уже продолжились деятельности, там практически, ну я не могу понять, если вы можете объяснить. Да, объясню. Смотрите, изначально было открытие, лечились все личинкой восковой моли. Даже наши старцы кремлевские лечились личинкой восковой моли. И даже очень намного больше исследований полезности, это личинки восковой моли. Но я вам говорю, что в конце 90-х годов был, было открыто ПЖЛВМ, были проведены там спектральные срезы, были проведены визуально, там, ну кое-что люди сделали. Но получается как? Когда заканчивается все питание в малярии, остается личинка, и она в стадии развития, и хочется есть. Что она делает? Она есть личинка, есть личинку, личинку, личинку. И как бы это... Забыла это слово, у меня после контузии иногда слова выскакивают. Они Да, вот, вот, вот, спасибо, Владимир Григорьевич. То есть это в 3-4, иногда даже пишут, в 5 раз получается сильнее метаболиты по действию, чем по действию личинка восковой моли. На практике это показал, у меня лично на практике у других это показывает так, быстрее, сильнее и стопроцентное попадание. Особенно я сразу пошла с этой э, продуктами жизнедеятельности на самые тяжелые формы туберкулеза. Это мультирезистентная форма, она пострашнее СПИДа и очень быстро развивающаяся. Это туберкулез костей, до которого не может добраться никакой антибиотик. Результаты были ошеломляющие. Хорошо, я, если можно, для Игоря ремарка по этому вопросу. Определили, что эффективность, что личинки восковой моли, что ПЖВМ, фермент, цираза. процессе пищеварения... В процессе пищеварения... Выделяется масса фермента. Фермента, для ну, обладая каннибализмом, все это съедается личинкой до последнего. Все, что там, что елится, и коконы, и бабочек, все поели, ничего нет, прекращается этот процесс. И вот смотрите, когда пищеварение происходит, выделяются ферменты. Причем ферменты в обильном количестве. В обильном количестве. Это все затем с экскрементами выходит наружу в виде вот этих вот ПЖВМ. То есть Илья Мечников назвал эту процедуру как протеинотерапия. То есть в основе, в основе оздоровительной основе является фермент цираза, ну еще протеаза. В ПЖВМ ее больше оказалось, потому что в процессе пищеварения вот этого каннибализма Организм выделяет, выделяет вот, этот, вот этот фермент для усвоения, для переваривания того, что она трощит до последнего, что там остается. И затем в виде экскрементов выбрасывает наружу. Почему? Лоди. Так, Лоди. я а еще что просто, хочу сказать. Просто скажи, что концентрация ПЖВМ в 4-5 раз больше фермента, ферментозная, чем в ну, обыкновенной вещественной. Ну, я веществе. это сказал. Да, как, как вердикт, все правильно. Да, теперь смотрите, ребята, как -то, и почему я вас изначально предупредила о том, что я буду э, сознательно избегать будь каких медицинских, фармацевтических терминов, поскольку меня медицина очень не любит как можно меня не любить и вообще не понимаю, но не любят. И как только Ребят. они что-нибудь слышать, вот если бы я сказала цираза, меня бы начали топтать и говорить, при чем здесь цираза, я же уже через это прошла за 15 лет. Это потому, что это продукт только энергетический, потому что энергетические продукты употребляет это хитин, маточный молок, причем он ничего в этом не разбирается, но ему нужно тебя потоптать. Как только ты скажешь о том, что много ферментов, тебе скажут что такое фермент объясни мне что такое фермент а ты понимаешь что когда они соприкасаются с воздухом происходит окисление и они распадаются нету в природе в свободном и ты вот так вот стоишь и думаешь как вот так бы взял стукнул по голове чтобы на замолкву ты понимаешь у меня сотни спасенных людей после вас же медиков за но у них есть и это правда, у них есть знания медицинские, а ты пришел со своими какашками, с ворвался и говоришь, а вот это мы лечим, а вот... конечно тебя не будут любить, поэтому если вы где-то будете в присутствии медика что-то говорить, вот старайтесь просто говорить о том, что оно действует, как оно действует и, и на что оно действует. Я 700 раз приводила пример моего брата врач высшей категории. Когда я ему рассказывала, он просто ржал с меня, так вот обнимал, чтобы я замолчала. А потом он мне позвонил, когда отдыхала в Крыму, и говорит: Тань. Тут у нас мальчик, думайте, с 18 лет мальчик в Санкт-Петербурге, влажный воздух, закрытая форма туберкулеза, они гуртом его вылечить не могут, они его запороли. Говорит, у тебя есть там какая-то болтушка, может ты поможешь, хоть чуть-чуть его поддержишь. Говорит, значит чуть-чуть, я его вылечу. Ну, Таня, ну давай, вот не надо, ты хоть в чем? Я же его вылечила, естественно, через полгода. И он и не хочет это признать, и факт есть, у него динамика перед носом лежит. Вы понимаете, что? То есть они отрицают очевидное. В Турцию, когда я поехала, Владимир Григорьевич, ты был, когда я там грызлась на, на этом? Как ну, и... а, без меня? Мама дорогая. Не... Ты, я им привезла, ты же видел, я им привезла все в динамике, перевела на английский, я им привезла сью, снимки. Посмотрел, кинул и начал на меня орать, как ты можешь говорить, что ты лечишь гипертонию. Я врач, у меня 15 лет гипертония, вылечить не могу. Я ему говорю, какой же ты врач? Если ты, ты сам себя элементарно синдром, вылечить не можешь. Синдром проданной Ой. крови. Витаю, Витам Сургачев. Витаю, так, так. Пану, Слухам. Ну, я кажу, синдром проданої корови, то нема о чем говорити. Я уже з Влодком тут долго казав. Як мама продала корову, что він студия И і він чогось навчився на тих студиях. І зараз, здається, что то, что він навчився, то нічого не варте. Ну, то корови шкода. Ну, защо корови? Є таке. Так, слушай, по-моему по вопросу. Еще один вопрос, Татьяна Михайловна, по так. поводу высушенного подмора, который уже в настойку вот, приготовленный. Так. И так. Вот этот жмых, когда вы высушиваете, применяете при онкологии щитовидки, скажите дозировку, как его применять? Так, ребята, виде, смотрите, смотрите высушили, храним в бумажном пакете 30 грамм. Это месячный курс, не больше, потому что сначала вытягивает как адсорбент на себя все шлаки, токсины, почистивший организм, начинает на себя тихонько натягивать витамин, аминокислоты, на полезно. То есть он выполняет свою функцию, что можно потянуть, то он и потянул. Значит, одна чайная ложечка с небольшим верхом, это приблизительно есть 1 грамм. Утром высыпаем на язычок за 20 минут до еды и за запиваем произвольным количеством воды один раз в день ровно 30 дней следующая чистка через 4-5 месяцев но мы начинаем первый день на кончике ножа нашего второй день. Одна треть чайной ложечки, половинка, три четверти. Вы поняли, что? Иногда натягивает на себя так, как мочалка воду, иногда даже бывают запоры. Ребята, как чистить желудочно-кишечный тракт? 25 килограмм каловых масс носит в себе наш малоподвижный человечек. Мы это должны знать. С глистами совсем на свете. Простите, это я всегда говорю для того, чтобы люди шевелились и что-то начинали делать. Девочки, а как мы хорошаем после него? Глазки блестят, волосы такие. Ногатки такие, у их пленка на лице, это ну, просто. Мне даже иногда мужчинам жалко его давать, потому что они не оценят. Да, слушай. Еще один вопрос. Были ли обращения и результаты применения вот этого сушеного подмора после вытяжки у да. людей, у кого была проблема с суставами, хрящи? хрящи Нет. А, с хрящами, да, да. с хрящами, вот, была да, была положительная да. Динамика, понимаю, у меня давать. лично была положительная динамика, потом, вот, вот, вот, вот, ребята, когда человек прошел химиотерапию, допустим, он вчера прошел, неделю назад, не надо сразу давать хитозан, понятно, да. что, вот не давайте сразу, вы поняли, о чем я говорю, лишняя нагрузка ну, на печень, да? Да, да, да, да, Понятно. вот, и потом же, же эту химию начнет интенсивно вытягивать, организм с этим не, не справится, это будет, ну, будет сильный стресс. Ребята, да. распар пчелы, распар пчелы. Тоже шикарно действует, но так действует еще и на нервы, когда оно все сыпется, как, ни, как ты его не крути, в какой-то марлевой повязке не держи, но оно шикарно. Для простатита, ребята, если выбирать между настойкой подмора и водным раствором подмора на водяной бане, то водный намного сильнее, намного приятнее. Приятнее, намного шикарнее, но хранится в холодильнике три дня. Вы понимаете, в вот чем делать. Да. 2 чайные, 2 столовых ложки на пол-литра воды на водяной баню на полчаса и дать ему остыть. Шикарная вещь, шикарная и для желудка, и при простатите. Но три дня и ничего не сделаешь с этим. Вот так вот. Кстати, на щитовидку хитин действует. Просто ошеломляюще. На желудочно-кишечный без бесподобно. Но первое, что тебе скажу через 10 дней, женщина-женщина, обиженный голос, а шуте с лицом, то из личика какая мордашечка становится хорошая. Ну, полимер, что вы хотите. Вот это внешние признаки того, что что снаружи, то и внутри. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, и вам спасибо за вопрос. Как бжолы высушены, ну в натуральному повітрі, так я маю на, на думці тепле повітря, то вони не здатні до, до, того, до того, щоб підморсник зробити. Ой, дивіться, пане Ігорю, яка справа, ми повинні розуміти, що бжули – це та ж органіка, і тобто, Чи лежит оця бжилка, и она на солнце раскладывается. Чи лежит какая-то корова, она так же раскладывается. Это органическая сполука, понимаете? И даже вот такие маленькие бжилки будут отрута, Трупная отрута, и никуда ты от этого не делаешься. Настолько жахливо она діє на человеческий организм, мне еще... Вд... Еще в молодости чомусь то мне попали І и они мне які какие бывают случаи, когда они находят труп, и кто-то с ненадки его дыхнул, этого тяжкого воздуха. А мы з этого делаем вытяжку и пьем. И очень багато людей мне говорят, мне так от того підмору было плохо. Кажу, то тобі тебе не от то тобі от тру... отрутия трупной было плохо. А вы же знаете, какие? Ага, пить нельзя, бо там труп. А что, можно же тоди натерти ноги? Да можно же только кожа, шкира, она ж пропускает те же самое. Понимаешь? То есть, если ты не так выпив, то ты отравил себя через шкиру. Вилить. Я говорю, Але... я говорю, я мне человек, нашего века и говорит, вот это я насушил, бжил, как вы сказали, постелил на газетку на солнце, высушили хорошо. Что мне теперь делать? Кажу говорю, выкинуть. Я не сказала вам, на солнце сушить. Я сказала вам, сушить швидко, швидко, 100 градусов, не бойтесь. Но они под мор, не собирайся за одну годину на, на днище. Вони там падают, падают, падают. То что весь час этот процесс идет. Нет, я, я когда делаю весняную ревизию, я відразу собираю то, что есть. Вот это такая, знаете, как наче его сейчас не в дом, а воно отделяется и полетит. Вот это вот таким, каенькие части, как они Я их собираю один раз весною, а потом уже по передосу. Вот эту пустую пусту, пусту жилу, что говорит Володимир Егорович, что она пуста, то вона она не принесет меду и она не перезимует. Ну, это для меня не так тяжко. За цей весняний підморг клюють, мене довбуть, що ти собираєш, що там у тому шлуночку, там і глисти, там і калові маси. Ну, вибачте, це я взяла цей рецепт давним давно. Але коли я стряхую, струшую у целлофановый великий кульок боковые рамки с бежуами, а потом несу их замороживать на минус 18, а потом через неделю их начинаю сушить, а они начинают литать, я себя чувствую такою падлюкою, что у меня сердце никогда становится. станет. И бжолярые понимают, про що я говорю. И когда я беру весняный подморный стоянку, и когда я беру этот... Передосенний, тобто летний, то дуже велика різниця в концентрации. Оцей весняний підмор дуже добре працює по э, шлунку. А летний, краще працює по кисточках, по м'язах, тому що там більше отрута. Дякую. Ви Так, Валера. Запорожье, Пантелеев, Валерий, добрый день, уважаемая тема. Скажите, пожалуйста, а как у нас от инсульта, чем мы можем помочь, какие процедуры? Однозначно восковая моль на продуктах жизнедеятельности однозначно, но, ребята, не надо со своими бутылочками бежать, как только человека это ухватило, отца Кондрашка, дайте медикам стабилизировать человека, это приблизительно две недели, потом берете схему лесенку и в очень растянутом виде, то есть не три дня по пять капель утром и вечером, а неделю по пять капель утром и вечером, вторые пять дней, десять капель утром и вечером, найдете там мою схему лесенку, если да. говорит, немножко что-то у меня как вроде что-то со слюной, как будто уйдите сразу на пять капель, это много для него. Пускай посидит на пяти капельках и опять пошли вверх. Вот для этого лесенка, то вы идете вверх, применяете, то вы не боитесь спуститься вниз, для того, чтобы опять пойти вверх. Если вы видите, что вы вытянули человечка, у него все хорошо, можно пить два с половиной месяца. Где-то в серединке сделайте форс-схему на две недели. Это когда человеку 40 лет он пьет 20 капель утром, 20 капель вечером, а мы даем на один год полторы капельки и того получается уже 60 капель 30 утром 30 вечером форс схема yes. Но для меня это настолько элементарно посмотрите у меня в ютубе мне так жалко что люди не все это понимают это а вот, значит, мама мыла раму а по же эффективнее действует нет то что хетим как дополнительное продукт а, а нет, вот, нет можно, можно давать, не так ярко действует и не так быстро. Но если человеку противопоказан э, алкоголь, то тогда берете 20 грамм на один месяц, 20 грамм на второй месяц, то есть 40 грамм за два месяца. В интернете, там встречи в Петербурге, вы найдете схему. Берете эти 20 грамм, вот так рассыпали на бумажечке, это у нас месячный курс. В месяце 4 недели поделили поперек ножом. В неделе 7 дней поделили колбаску. В дне у нас утренняя и вечерняя доза. И так вот у нас, оно у вас пускай и лежит на этой бумажечке, понимаете, пока не съест. Но желательно, желательно намного ярче, это, конечно, настойка однозначно. Хорошо, спасибо. Повторять, ребята, и повторять же курсы, а не так, что курс сделал и забыл. Через месяц опять повторяем курс. Да, ну, Володь, ты... дай я спрошу кое-что. Ну, давай. Э, ну, Тетяна, доброго вечера. Мы с вами заочно ну, знакомы. Я не очень не, приятно сегодня услышать вас. И погано, что нема, как дискутировать. Я бы хотел вас запитать, я проводил много исследований, и в институте я сейчас занимаюсь лекцией, а не эпитерапией. Но в практике я занимаюсь эпитерапией 20 От У меня до вас питання: Чи вы порівнювали підмор Я понимаю, литний підмор вы делаете сами. С крайних рамок берете бджолу и делаете из них, Заморожуєте? Да, я понимаю. Это, как бы, для пасечника это ну, больно очень. ну когда людина до мене приезжает, хвора, и я мушу ей допомогти, я себе десь там глибоко ховаю, из своих э, семей, будем говорить, помечниц, беру ту бджолу, тут же ее умертвяю, но я это роблю спиртом, спиртом 70% спиртом, заливаю, а тоді їх их просушую и дальше они идут в, в сушилку, 60 градусный горячий поток mm -hmm. повітря, висушує и эту бджолу я уже использую для лікування. Тут мне понятно все, тут я якби, для себя понял, во-первых, почему я, По я использую этанол, тому что це как бы дезинфектор, как бы бджола не була она что принесла, я так допускаю такий вариант, где кто мне закидає, а вот там бджоли летают, шукают мне -то... тоже много чего закидывают а я это сразу відкинув, сказав, что ввел свою практику вот усыпление бджоли как раз спиртом, метанолом и все, питання снято. а вот мне интересен весняный подмор, вы рекомендуете брать из гнезд а почему вот я... Ну, я как бы, не погоджуюся с этим, хотя я понимаю, что там есть совсем другой химико-терапевтический химико склад я понимаю это. Е но я боюсь, что мы научим людей использовать весняный педмор после осенних обработок амитразом, тоуфловоленатом, а -а -а. разной гадостью против кліща. И ці бджоли тоже падуть. Их же никто не чистить. Пасічник звичайный пересічний пасічник на це не звертає уваги, але эти бджоли, оти той один чи півтора процента бджіл, що загинули в результаті утруєння, э, на надзвичайної дну. Попало прямо на бджолу амитраз, и бджола мусила і и это нормальный один 1-1,5% после амитраза, а обычно два раза обрубляет пасичный, и мы имеем 3% мертвых бджіл. это уже бджоли, то Тобто Амитраз никуда бджоли мертвые не дівся, дівся только розчинник, а сам амитраз, самодейшая речевина, остается в тільцях отих этих а, Яка Какая ваша думка? Що Чи ми не зашкодимо людям? Однозначно зашкодимо. Я ж не все вам розповідаю, але Володимир Егорович мені підправить. Справа в тім, що мені дуже пощастило стать пасічником під дуже розумною рукою мого чоловіка і його батька-ветеринара. Когда я вышла замуж, это был 85-й год и пасики клали просто я помню той кліщ, который мне давал человек, вырезал трутня, я так его вытягивала, там было 24 кліща в одному тому, и человек не знал, он был просто увядчик, он не знал, что делать, не было никакого, и пришел его отец и сказал, Саша, послушай меня, КАЗ-81, КАЗ-81, делай! Я не дуже це пам'ятаю, але коли помер чоловік і стало питання про те, що я не тягну 368 дадановских багатокорпусних вуликів, я перейшла на апітерапію. І я відразу згадала про той каз. Ти еси сам все те, що ти готуєш. Идя твои діти, батьки. Амитраза... Взаг... Я в жарковій просто. Я не дуже навіть розбираюся в оцих полосках, амитразах, але... Володимир Егорович, ты помнишь, мы в 12 году на Аппиславе поехали в Польшу и мы обважали, что в Польщі это такая законодательная база, что Амитраза ж не будет, потому что Амитраза заборонена. але мы пришли туда, в волю, а там стоят люди и продают ту ж саму ми мовимо, а як же самую Амитразу. Мы говорим, а как же вы ее продаете? Таня, две доповіді были, реклама европейские амітраза. О, я, вам, я, вас... так, я не домовила, Хлопці, слушайте, я так роз, розпіарила цей КАЗ-81, я підняла всю документацію, вона есть в інтернеті. я почала це готувати, я мала таке задоволення. У мене син на той КАЗ-підсів, так, у нас з весни, зрання, як тільки вони влетели, вже можуть брать сирок. у нас КАЗ-81, у нас на, на осінні загодівлі за, за КАЗ-81, потім я пішла ще далі, бо я познайомилася в Харкове в ветеринарной академии с одной людиною, которая провела емочки, очки добавляли добавки и Байкал называется, я их знайшла. Я, у меня есть видео, когда я в КАЗ-81 еще доливаю и беодобавку оцю м Боже, какие были бжоли. Это просто что-то было невероятно. Сережа говорит, слушай, они в нас как-то, знаете, на второй день свадьбы. Все у хорошо, сухо, розвиток, хвороби, я не знаю, що таке, що таке. Колись я обрапляла біпіном, слушайте, так у мене в горлі тут нафталін стояв, це шо страшне. Каз-81, ми поїхали в, в 17-му році в Турцію на Апімондію, я жду своїм байджиком, тут біжет, на мене делегація цих... Болгари кричать, Татьяна Чукрая, думаю, ну все, про день, зараз буду читать про ПЖЛВ. Э, Когда они мне кричать КАЗ-81, я знаю, что в Турции, в Азербайджане, в Дагестане э, оцю мою инициативу подхватили. И, до речи, э, пане Игоре, если вы меня слышите, вы мне говорили, что в Польше немає оцієї. Полинь. Я думаю, ну как так не может такого быть, то я тут рік живу, я облазила уже всі хаши, я не бачу в Польше полинь, слушайте, как таке может быть, не, не, не понимаю, куп... Хлоп, Я купую все зілля, я купую в специальном склепі такими, и они там, не так, так. я купую полинь, але они не разружняют полень вегетативный и квитучий, и там все... Це, вибач, це те, що тільки по весні починає чіпчика. Я повивати. розумію, Його але... 50 грамів. Грам. Але я, я, я тільки хочу запитати, чи ну, то не буде стрікте каз 80-го, як я візьму полинь, той, що я там маю, він там не є поділений на той і вегетативний і квіточий, тільки взагалі полинь. Так, там... так, так. Там замість того сам, ну, цей полин, який можу купити, то буде добре чи ні? Буде добре, але старайтесь брать той, який тут мимонска квітує. Розумієте, жовтенькими такими бульбашочками. Але я його не знаходжу, я його, я кажу, я тільки в магазині купую. А в магазине не разряжняют. А в аптеке, слушайте, а вы не пробовали у фитоаптеции купить пачечку и посмотреть, что там делается в этой пачечке? Потому что у нас хорошо продают полы в аптеках. Ну, то я, я не пробовал. Я... А, ну, загляньте туди, добре? Там а повинна питання... быть краше. Питание задавал Иван Михайлович. Да, я даже в... не почув, не почув відповіді на питание. Про КАС я вам yeah. могу рассказать дуже багато, пани Тетяна, потому что я этим питанием занимался три года, дослеживая, Дуже много формул мы провели, много исследований мы провели, как раз когда КАС появился в 80-х годах, когда в пчеловодстве его первый раз описали, тогда мы тут ще с Васильом Антоновичем Гайдаром у нас тоже были большие проблемы с Клещом и мы КАСом этим занимались. Но мы сегодня не про КАС говорим, мы говорим сегодня за Підмор, весняный Підмор, который вы ви рекомендуете использовать. Я не рекомендую его использовать, саме через наявность других інгредієнтів які залишаються в бджолиному підморі ми знаємо що у нас люди 90 відсотків до 100 відсотків пасічників а я це роблю опитування щорічно використовують осінній обробку амітразом і тому якщо вони весною не дай Бог а они потом посылаются на Чохрай на Доскоча, что вот а они казали, что они Підмор берут так никто меня не спросил, когда я беру той Підмор, пишучи там в Ютубах розказуючи херню всякую что вот треба взять то, что вот ну, мерло, лягло зимою, весною, треба той Підмор зібрати. дивиться, а, может сказать, чтобы не был плесневый это единственное я в ютуберов, что що застережение, щоб Підмор не был плесневый, и тому я себе так думаю, возможно нам варто когда читаем лекции и рассказываем за подмор обратите внимание на то, чтобы люди очень внимательно ставились к подмору, который мы используем для приготовления лекарских субстанций правильно или нет? абсолютно камень, Татьяна Михайловна а правильно, кроме того, кто подожди, камень скажи. в море город скажи изоляция маток и щавелевая кислота и все и весенний подмор будет у вас идти на равных по качеству, как и... Но я ответил, пану, все равно на это вопрос. Смотрите, справа в том, что когда я читаю лекции, я завжди в конце говорю про свой каз. То то я могу відповідати тільки за свою продукцію. Я рекомендую. Коли я кажу людині, що як ти можеш той біпін заст, я про мітраза навіть не мовлю. Як ти можеш той mm, біпін, то біпін то застосовати? То а він мені, біпін, а він мені каже, послухай, біпін то та сама мітраза, то та, та сама концентра. Яка простіша. Каже, так вони же випаровується. Через кілька, через вісім годин его його немає. Ну я не можу з такими людьми разговаривать, Розумієте тут? Одна одна небезпека що це. Труп, э, отрута трубна, а другая небезпека, что воно вся химия залитая. Я с вами согласна абсолютно. Тому, когда мне кто-то телефонует и говорит, я тут сделаю пидмор, а ну расскажите мне, как я Кажу, нет, нет, нет. Шукайте схемы сами, потому что я не хочу быть крайней. Я согласна с вами абсолютно. Абсолютно. Это проблема. А мы с вами сегодня домовимся про то, что мы будем сказать людям, что мы говорим только за той пидмор, который мы особо держим с дотриманием тих чи інших правил, щоб люди розуміли, щоб будь-що з-під набрати не Я всім все всем рекомендую весняный есть. Підмор використати для подживления дерев. Дуже эффективно помогает. Так, но, и кущи но... в смородину. Кущи, так, да, так, так. Подождите, подождите, питание есть тут в чате. Э, российский склероз, что вы мали по, по лечению? Что Россия, склероз, там треба дивиться, что поражает. зір чи координацию руху. И подмор с трутня, под трутня. Чи была практика, чьи кто використовував такую... Ні, ні, ні. Слушайте, человек, росия, не, слушайте, если это человек, то лучше помогают трутные величинки. Это первый курс, а уже потом идёт подмор. Нет, я не... Стоп, стоп. Питание по российскому склерозу – это крема, А по Підмору? Чи використовывают в практике замор из БЗИО, понятно, а из Використовую как хитин, как хитозан, звичайно, я использую так? А знаете, как я его використовую? Я по осени прихожу, а они сидят на дулися на лютках и сидят. <laughs> я его то собираю, и у меня хитин. Но смотрите, этот хитин там много гормонов мужских, то есть я его треба розмежовувати або... трошки. Вмешать. Ну я его стараюсь отдать человеку, тогда вони до меня повертаются. Все-таки структура бжоли и структура трутня, вона разная. Может, на это не звертати уваги, если у вас не много этого трутня, и вы его с бжолой змішаєте. Но для того, чтобы у тебя были тебе клиенты, можно сделать так. Все равно его не так много, понимаете? У меня никогда не было много. Пожалуйста, ага. еще... Есть вопрос, то же самое. Да. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, вот или дайте рекомендацию бойцам на передовую нужен энергетик, потому что Берны вот, и тому подобное пить обратились ой, к нам. энергетиком является босковами, э, энергетиком является Энергетиком трутневое молочко, как у медові, так и в настоянці. Але я в настоянці в этих попыхах, хлопцы могут его перепить, то лучше медовый, лучше перву. И, и воскову миль мы когда давали, еще в 2014 году на АТО, то нас не приняли. Сказали, что могут быть разные ситуации, хлопцы могут быть. Ну это не думать, ты сидишь, что там капаешь, розумієте? Так что не зайшло. А вот такие энергетики, пилок с медом. Свіжий тоже було. У нас его багато всего, але треба враховувати, що в тих умовах воно повинно бути дуже зручне для того, щоб його примінити швидко, підв'язичок і побіг далі. Ще дуже добре, я дивлюся на Наташа Сенчук, і багато дівчат і хлопців роблять ці мазки, воскові мазючки. Добавляйте туди. Облепиховое масло, воно в аптеках очень чудовое. Про полису много вы не знаете, а облепиховое масло, масло какао також очень помогшает руки и очень заживляет все эти раны, опеки и все. Десятипроцентная восстовая то на 100 миллилитров вы 10, на 100 миллилитров звичайной эллии вы 10 грамм воску и 10 миллилитров облепихи. То будет очень простой и очень действенный заседатель. Дякую. яна Михайловна, тут наверное пыльцу нам надо вот исключить, она может быть аллергеном, а вот перга усваивается. 100%. Спасибо. Еще вот у меня вопрос. Скажите, по пролежням, по пролежням, какую мазь, от, по вашему мнению, эффективную? смотрите, пролежень берете на стоянку-підмору, разводите один до одного водичкою и протираете оце место пролежня, воно высыхает, и тогда вы берете, если пролежень гниет, то добавляем мазь-микс. То есть добавляем туда прополис, добавляем масло, господи, ромашки масло облепихи и можно выписать масло какао. Робить микс, не бойтесь, но тут самое главное, что в пролежнях? Пролежня не нужно закутывать, пролежня должны дышать. То есть вы обработали его и даже под мору, хай трошки тіло подыхает. Оце кисень для пролежня, это найперше діло. мне так, брат-врач-травматолог. То есть, что мы бинтуем, то то не тоже я доброе. Но мать фурье, мать монастырьское чудо, мать все, что с воском, и мы туда добавили, это очень хорошо. Я не раз спасала людей так. так. Спасибо. Пожалуйста, кто еще, у кого вопрос есть. Хотел бы я Здорово. тоже еще один вопросик. Ну, да, полиночку, и раз за той подморзе, ну, дивіться, что очень много, я говорю, как педагог, очень много детей у нас акне, то есть подлитковый век, когда эти акне на обличчі, прищи, эти э, подлитковые. То же самое «Підмор» – разводите воду один к одному и часто протираете обличчя цій дитині. Навіть можете ватку залишать на тих кратерах, які, поражу, очень дуже швидко виліковує, дуже швидко прибирається бактерии на цих кратерах, допомогать своим детям. А то чемусь пьют э, дрожжи, а воно еще больше так бушует. «Підмор» разводен на пополам. Слухай Татьяна, скажи, пожалуйста, от гангрены имеются какие-либо рецепты? И, и еще раз, скажи, пожалуйста. Лечение гангрены на ногах. Ой, отдайте гангрену врачам. От отдайте, потому что гангрена очень часто развивается швидко. Вона как-то в яло а потом развивается. Отдайте врачам. От есть такая область, где они не должны загреть вмешиваться. Хлопцы, девчата, я колись писала книгу на приеме пчелы" и і моніторила у, интернет, я, я сахнулася, коли написано, було, якщо у людини гіпертонічний криз, поставьте ей 18 бжіл на зону, на воротниковую зону. Ну, оце шо у людини в голове, в дурнула яка вона це написала. Коли гіпертонічний криз, вызывают скорую помощь. Ну уявляйте, что ну, що людина, мы пишем? Это синдром цели коровы, там я сказал, что учились за деньги и потом каличали. И очень много таких, слушайте. Я... Колись там навіть, випустила Тетяна Чуфрева змущена коли мені телефонує жінка, я каже, мені так погано, я дуже йду. до якогось знаменитого Закарпатського пішла, у него куча книжок і все, у мене дуже болить живіт, там після операції все, а він мені сіль гарячу назначив, значить, туди, і ще щось там, трутневе молочко, пить, трутневе молочко жінці і сіль. Та при гострому животу в Советском Союзі вызывали найперше, навіть не на инфаркт когда їхали, а на гострий живіт їхали. Ви, ви представляете, що я кажу, Та негайно, Дор, а не, там вниз попився, чуть не было, а вона б його солью грела. Тобто я інколи кажу до лікаря, отак, так, як з гангреною, до лікаря, коли гіпертонічний криз, не надо з восковою молю пхаться, хай лікарі стабілізують, вони це вміють, вміють добре, а потім ви вже прийдете, і буде щастя. Ні-ні-ні, з гангреною до, до и я знаю, что гоморами тяжко. Хорошо, Игорь, давай, пожалуйста. Да, я хотел задать вопрос. Вот мы, мы разговаривали там про осадок вот этот вот. Там сказали, что чайная ложка на 100 миллилитров, на 100 миллилитров чего и что на. Настойки более... уже готовой настойки, продуктов жизнедеятельности у вас есть да. бутылочка она не полная. Приходит женщина. У него бесплодие, или миома, или начинающийся климакс, или климакс в разгаре. Вы берете чайную ложечку этого ила и туда добавляете. Э, стой, и каждый э, раз добавляете. Туда куда добавляете? Во что? В, Опять горлышко, же... в горлышко стеклянной баночки, где уже налито 100 миллилитров готовой настойки продуктов жизнедеятельности. А, ага, все, вот теперь понял. А то не по ним не понял, куда. И там, кстати, слушайте, и кстати, сразу пишите на этих баночках и или и сверху или осадок, потому что, ну вы же знаете, мы не все сразу делаем на метку, отставляйте это в сторону, меньше будет хлопот. И взбалтываешь дорогая, взбалтываешь. Перед перед употреблением, правильно понимаю? Конечно, mm -hmm. да, да. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, по сон на пчелах. У нас, к сожалению, нельзя пока купить ваши книги, но есть у меня вопрос. Там в противопоказаниях протезы там тому подобное. Можем ли мы зубные имплантанты воспринимать как протезы? И есть ли это Нет. противопоказания? Спасибо. Нет. Нет, нет, нет, не, не, не можете, не надо. Не воспринимайте зубные плантанты как, как препятствие. Абсолютно. Единственное, что я вам хочу сказать, еще более важное, во время обострения любой проблемы, не надо идти на ули, потому что ули начинают чистить, еще раз обострять, обострение, излечение через обострение, это 90% сеансов на ульи, поймите, это я могу пойти, потому что я сплю с мая по конец ноября, я сплю теплой там в худи, в чем угодно, только бы спать в этом, но когда я заболеваю, я иду туда, а вам нельзя, кто не дружит с улин, нельзя. И потом, э, есть там такое видео, в гостях у Татьяны Чехрай, вы увидите, что у меня есть раз, два, три или четыре улья, один лично для меня красивый, другой для Сережи, они имеют название, для гостей. И каждый раз, после каждого гостя мы чистим улья. Информация собирается в воске, в этих сотах, в меде, как в воде. Это катастрофа просто, и никто не понимает этого. Нельзя класть туда алкоголиков, нельзя наркоманов, нельзя с тяжело с последней формой онкологии. Вообще желательно с онкологией не это все вытягивать на себя, они умирают. У меня там есть очень большое видео, он, Владимир Егорович, как раз присутствовал, я его даже аж напугала немножко. Так что, ребята, с у, Ули не изучен до конца. Спасибо Запорожскому медуниверситету, что он провел в Токмаке, дай бог, чтобы он там устоял, наш Токмак. В Токмаке провел такое шикарное исследование, но это было чисто медицинское, а биоэнергетическое не было проведено, но у нас есть на что опереться. А еще впереди только предстоит изучать, потому что меня повезли в Турцию, где поток шел на эти улья. Они же там просто загнулись все. И у меня, когда первый год не чистила улья, не чистила первые прям вот к концу июля никто не хочет туда идти. А он как будто бы замер, понимаете? Вот это все из психосоматика. То есть психология – это психо, а соматика – это тело. А пчела... Нам еще до нее расти, дорасти. Это не мои старческие рассказы, рассказы, это мои наблюдения. Дальше. Татьяна Михайловна, у меня еще вопрос. Вы предупреждаете своих клиентов, которые покупают настойку подмора, что при начале употребления этой настойки могут быть обострения со стороны поджелудочной или со стороны почек. Есть, Они, у меня сразу идут за... лет. Они у меня сразу идут со схемой лесенкой, с подробной mm -hmm. инструкцией, с прислушиванием к себе. Всегда человек индивидуален, может не только желудок, может даже голова заболеть от этого. Mm -hmm. Вот mm -hmm. инструкция приклеена и показываешь, как ты шагаешь назад, что-то не получилось на созвоне, обязательно звони. Mm -hmm. Не так часто, когда ты въезжаешь в подмор с схемой лесенкой, но очень редко бывают сбои. Очень. Потому что дотошно да, просто выжмушь человека. Ты точно знаешь, что у тебя нету аллергии на яд пчел. Тебя точно жалило пчелы? Какая реакция? Куда ужалила? Это же твоя безопасность, понимаете? Не только пчел, этого человечка. Ты его правильно запустил, и он себе поплыл. И у тебя, у тебя свободное время. Я работаю очень часто. И еще такой дополнительный вопрос. Если у человека вот первые два-три дня идет накопление пчелиного яда в теле, то есть он, лесенка идет, и на какой-то вот момент у него обострение, вы ему рекомендуете остановить, чтобы ушел симптом, а потом опять сначала эту лесенку, и он плавненько пошел. Правильно, да? Правильно. полностью выйти, полностью выйти переварить свой яд, прислушаться к себе. И после того я рекомендую схему лесенку растянуть. Не по три дня, по пять дней, по шесть, по семь. Торопись, не спеша теперь уже. Человек индивидуален. Да, да. Спасибо. И вам спасибо, за вас Да, вопрос. да. У всех у нас физиология абсолютно разная, поэтому принцип королей. Начинать с капли. И да, да, да. самый лучший барометр это самочувствие. Как -то. Да. Так, задали. Ну, такой вопрос коротенький. Улья, ППС и ППУ, и пчелопродукты для эпид насколько они имеют место быть? Не люблю не понимаю, мне даже кажется, и вы меня извините, там производители сидят, мне даже кажется, ты когда проходишь, мимо него, он воняет. Извините, у меня все деревянные улья, я их очень люблю, я их даже не крашу, у меня сын их иногда изнутри там выжигает, там, не-не-не, я, я по старинке работаю, правда, мне турки подарили вот такой, знаете, вот этот, этот ящичек, я на него смотрю, вот такая, якость надолуга. оно и, красивое, и все, я его кому-то передарила, ну, уже трудно перейти на... Вот, например, то, что э, этот в смартфоне, э, твой улей в смартфоне, это мне очень нравится, а вот этот это ППУ, когда мне показывают, как их дятлы поклевали, как их мыши пожевали, э, мне даже кажется, нам вода стекает. Ну, ребят, я не люблю, но это не обозначает, что это не имеет права на жизнь, но где-то я читала, может, это притянуто за уши, что как-то это действует и на пчелу, и на качество меда, честно, вот это не моя тема, у меня все деревянное, и все такое, вот, нравится мне это. Но я никого не говорю, что бросили это быстро назад до Липовых вулик и втягайте их, чтобы спина трещала. Нет, конечно. Нет. Но я отношусь так, не очень. Есть ППС, и есть ППУ. ППС забраковали из-за вот именно Альдегидов, а ППУ вроде да. как а ППУ, вроде как. Ну... Сейчас я вижу и по югу, и по Европа тоже на... сидит на этих ульях. Тут вопрос... Для чего слово вроде? вроде. Ну, я... У меня тоже деревянные были. Вопрос задали, ведь чего сила моли? Что имеется в виду, задали? Что является э... эффективностью лечебная Или... Или кто задавал вопрос? Володя, а что именно с моли? -то? Ведь чего сила моли? Ведь чего сила моли? Да. От того, что она есть все продукты, которые есть только в Улыковой. А все эти продукты есть на армировании старой рамки, которая вывела несколько поколений в жим. Ну, с афермента цираза и протеаза. Мы, мы об этом говорили в начале. Ну Если ну, это да, если говорю, я правильно... Да, а, я правильно заразумел. У нас в Харькове говорят так, от того, что, от того, что личинка поедает абсолютно все продукты пчеловодства, она от этого энергетична. Ну, короче, давайте от того, что есть в и сила. В чем сила, брат? Договорились. Так, пожалуйста, кто еще. Можно живет? запитание? Да, так. Петяна Михайлова, до вас есть очень много запитаний. Я хотел только одну сказать, запитать и вас. Дивите, есть ваши книги и да? там есть информация про це, все, что вы рассказываете и на ютубе, да? Так, Татьяна Чехрай, город Харьков. Я понимаю, там какой телефончик может быть ваш? Запишите плюс 38 да. 050 32, ага. 57. 338 разе я нахожусь на вайбере и на ватсапе запитание коротким запитание а. короткий и сразу если вам нужна консультация вага век артериальный тиск и аллергия на яд бджоли добре, добре. Тетяна Михайловна еще секундочку можно повторить плюс 38 050, 32 57 338 так Всё, дякую. Будь ласка. Алло, алло. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт по пчелуужаливанию, эпитоксии детей с ДЦП? Нет, Спасибо. с ДЦП нема. Не, не прийшла до меня жодна дитина, ни на волик, ни на пчелуужаливание, але я відмовила, бо я не маю медичной освіти, але для таких диток я вам поможу... Что вам посоветовать, это плавание с дельфинами и катание на коне. Одну секундочку, лучше посоветуйте мне, кто с этим пересекался, кто работает по эпитоксии и с детьми. По эпитоксинах у нас работает Пилипчук и по эпитоксинах у нас работает Дмитрий Марьянович Синішин, санаторий Схидлиця. Вы найдете его, он сам врач. Невропатолог, и занимается апитоксинотерапией. Вы найдете его в интернете. Дмитро Марьянович Синишин. Дополнительная информация. Виктор Заикин. Да, Кременчук. Заика. Заикин, так, так. так. Виктор Заикин. Так. Еще. Центр, Центр апитерапии Кременчук. Виктор Заикин. Так, так, не забыл. Еще. Среда обитания формирует поведение человека, как сказал Фреско. Так получилось, что мои друзья три года назад уехали за границу. Сын остался, ну, скажем так, в Украине сам. Поехал учиться в Харьков, там наркотики на вот. сегодняшний день они его забрали за границу все Прошлом талантливый шикарнейший парень музыкант художник да я вкратце в двух словах две попытки две попытки суицида за полгода кто посоветуете терапии в монастырь посоветую это уже может быть подселение, это раз, у меня были ребята, но не с такой тяжелой формой наркомании, которым помогала одна бутылочка восковой моли, и слизистая остановилась на место, и все, но через полгода они срывались и приходили ко мне, и потом уже, наркотики же имеют, как это, тенденцию ждать. С наркотиками это хороший психотерапевт, изоляция, лучше всего изоляция, конечно, в, специ, в специализированных монастырях, но это очень дорогое удовольствие. Это тяжело. Я вам точно скажу, что у, у меня было только два или три человека, но они все возвращались. Все возвращались, потому что это очень тяжелое заболевание. Это заболевание, как и алкоголь заболевание. Я сочувствую. Обычно, та, обычно талантливые дети, талантливые эти, почему-то их заносят вот так вот, да. Много соблазнов у ярких личностей. Татьяна, Татьяна Михайловна, добрый вечер. Вопрос. Добрый вечер. Э, Підскажите, будь ласка, коленские суставы, суставы именно э, коленские, что порекомендуете? Э, Бжолоужаливание только под колено. За колинами, слушайте, у меня брат, я десь, десь розповідала брат травматолог и он мне розповідає, что такое структура коліна, в которой мы бездумно колем бжил. Значит, чашечка, если вы ставите бжіл, вы можете заразить эту хрящевую ткань. Под этой хрящевой тканью есть життево важные пять каких-то Якщо если туда идёт инфекция, ее звезти не достанешь. Дальше, эта колинная чашечка тримається на менюстках. Нижний, верхний мениск, боковий. Если мы колимо кругом цієї хрящевой чашечки, мы колимо в мениск, он має такую структуру, что если он порвався, то он чего не заживает. Если мы ее туда колем, и это начинает распираться, этот мениск начинает сдвигать, срушать чашечку коленную. Питание, где лучше всего сделать э, пчеложалювание? За коліном. Я завжди це роблю людям за коліном. Далее. Дмитро Марианович Синишин сказал, у вену, от то, что выпирает, оттуда и ставьте. Не болит, разносится по крови. Я батькови 84 года ставила в вену. Как это было для него счастье? Понимаете? Да, дякую. Это люди... Что, что? Мене с з обеих коленных суставов. Ставьте за колином бжовое ужалювание и делайте компресс. Змешайте под с прополисом. И делайте компреси компрессы и ставьте під, за колінами. Ну, Где згинається наше колено? Сзади. Оттуда ставьте бжов. Доброе, дякую, дякую. Ставьте у венку. Как копчик наш, знаменитый куприк. И кто-то поставил туда 180 или что-то, и выставил вот свою, пробачте, как там культурно сказать, с раком выставил, что у него там 180. Он, как він чуть сознание не потерянное. Он говорит: Вы понимаете, что вот так, вот тому, как раз в том месте, в том числе выделяются гормоны, что это отвечает за гормоны. Что он делает? Он живий, ви вы хоть узнаете. Это давайте же без фанатизма. Вы хоть думайте, куда вы шоколите. Страшно, Ще показывают, ну не можно в куприк колодь а а в Действительно, я вибачаюсь, а вот действительно именно для копчиков, тут тоже боли такие, что К... можете порекомендувать? вот то... обволюйте Копчик. оцей прикутник жолами а на сам куприк ставьте ту, ту самую пауту компрессик той самий на дві години до речі хлопцы, девчата, если якщо ви ставите компрес то і накладаєте зверху целлофанову пов'язочку то розумієте що ви создали ефект сауни тобто за що тепла всі токсини вся біль витягується вверх по порах іде вверх тільки раз а тут у нас що целлоованчик і через два часи все те що вы ви витягли по тих же самих каналах шкірі повернеться обратно Тобто, есть дві години, и после того вы промили, смыли эти токсины. Вот в чём эффект повязки. Понимаете? Татьяна Михайловна, меня интересует, что есть у вас публикации по поводу підмору. Да, были, были, были, были, были где-то за, моей публикацией, но сейчас в, в Польше просят статьи, чтобы я все статьи. Я скинули мне зразки, а в Польше така старый-старый журнал есть по пчеловодству. И там очень серьезно со всеми оцими регаліями з латиною, з смс-т, я, я так не пишу, мені для цього скучно. Я сяду і расскажу вам про хитин, що він робиться жінок-балерин. Я вам розповім, для чого під море, як його пить, і чому він такий гадий. Але я не буду сидіти, это виводить химический склад, цього. розумієте? У мене статті популяристичні. Я пишу так, щоб людину зацікавить, і щоб вона це запам'ятала, і щоб вона хотіла це применить в своєму житті. Тобто, если вы читаете перед Я... меня науковую статью, у меня таких нема. Так не, не, не, не треба расписывать химию, там все прочее, прочее. Меня интересует процесс подготовки сериала, процесс э, э, выготовления настойки и, э, э, и самих основные это... э, лікувальні свойства. -а -а -а. Там химии а -а -а -а. и Internet, не треба. У кого там хлопцы есть на приеме у пчели, там тоже у меня есть статьи и есть практические практичні. На ютубе у меня найдете практические рекомендации, я очень много времени уділяю саме під потому что я переживаю, ось мне также говорила, и мы взялись в думці, что это очень небезпечний, очень яскравый препарат, но он очень небезопасный, поэтому я про него много говорю. Вы там знайдете на, я думаю, что вы найдете ответы на свои вопросы. Я вот если я делаю э, подмор, то я согласен с попереднім э, шановным, я уже не помню, как его назвать, как он цей подмор готовить. Я с ним согласен, что э, весняный подмор не подходит. Я делаю только осенний, до того, как обробляти джилл. Я не ну, от таким похом. Послушайте, это невероятно, что верна моя думка, а верна моя, ваша думка. Есть практичные показатели, которые у меня есть, и я стою на своем, но я никогда никому ничего не навязываю. То есть у меня есть такой опыт, у вас есть такой опыт, у кого есть дозирование такой жестковой эмоции, и оно имеет право на життя, а в мене совсем <сорок> інше, розумієте? Тут, тут, по-цему, можете... але... то ви зараз не можете там, скажем, свої праці, свої, пра свої книжки вислати, я так зрозумію, зараз у Польщі. Людина добра, я тікала під обстрілами, з одним рюкзачком, от таким, взяв, більшим, напівгола, вибачте, при 13-го градусном Я розумію, звичайно, я розумію. То есть пока на, на стойке э, восковой у вас не можно замовлять, бо я вас деколька раз замовлял. У меня осталась моя восковая міль, яку я сделала перед войной у моего товарища. Тобто вона ага. прийде, моя восковая миль, но прийде от товарища з Харькова, який прорвался на квартиру О. и то забирал все, что там у меня все осталось. Восковая миль есть, а вот подмор уже закончился. Восковая мільє. есть. Нет, подмор, меня интересует Воскова Мир. Нет, напишите мне вайдер, я, вас, я у, вам делаю. У вам вас телефон. по вайдеру этот телефон, он так и остался, который был раньше. Так, так, так, он тот же, же самый. Если он был опубликован, то и этот телефон есть, так? Так, так, очевидно. Добрый, спасибо. Так, Татьяна Викторовна, вопрос в чате. Ну, расскажу вам. Ну, расскажу вам. Через На Через сахарный диабет. Ну, ну, звичайно, сахарный диабет стимулює подшлункованную властную инсулин. Там есть первый тип, есть второй тип, але лечится он однако. Это не стоянка підмору, это пил, пилок, как не дивно, а не перга, и тот же самый хитозан, и тот же самый прополис 20%. І там выводится схема. Спершу. Подмор э, э, с прополисом пильц... одночасно, потом хитазан, потом подмор с пыльцой, пылком было требо за вечером, чтобы под язычком выпить с и результаты очень, хорошие но это также психологическое заболевание, и его нужно повторять, эти курсы. А то, ой, у меня есть оденички, так хорошо стали на место, и все, й забыли. Ну, стали они на место, но же контролюйте их. И про той курс, колись тепер, через півроку повторіть, а не забывайте про это. Так, у меня очень много было на з с этим, с этим, с этим, с этим, с Ремарка по сахарному диабету второго типа с 20 миллимоль снимал до четырех с половиной В маточном молочке содержится пептид цинк белок, который способствует работе помощи инсулина. Кстати, научила векам, я к полировочный курс, трудные личинки також были очень, очень Так, а матьчным молочко, ну тоже есть уже корона, понимаешь, корона. <laughs> За раз молочко и раньше. Ну, так, ну, да, я просто, я просто человеку для информации, чтобы знали, есть. Так, так, так, так, так. я даже не уявляю. Мені, мені здається, що маточного молочка настільки не хватает в Украине, нашого, украинского молочка, не те, что с Китая до нас приходит. Вот чем справа. Сто тонн только для профилактики, Татьяна Михайловна. Я считал, сто тон только для профилактики. Ну, я памятаю, мы с сыном делали когда-то 3, 3 500 за сезон, ну так не дуже, на прошлый, Господи, очередь писалась, як мы стомлювались, это же страшно. Можете сказать, что вы думаете, как эпидемик, так и сон на уликах, не? И использование вольного воздуха, потому что это очень але, але, але але дивіться что, одно дело, когда ты лежишь на, над бджолами и через сіточку вдыхаешь их повітря, а совсем другое, когда ты одягаєш маску та еще кто-то так специально стукает, чтобы они яд выделили. Люди, там можно и остаться. Я когда вижу, как сидит 20 человек, оделится на мордники и дыхают, вы про что? Вы про все... микро яду летят до вас в легенде, неведомо, как это работает. Людина может просто захарчать и остаться с этой маской там же. Я в шоке от этого. Но когда ты дыхаешь над уликом, ты лежишь и дыхаешь, и это тепло, это совсем другие вещи. Я, до речі, сделала эту трубку, я сама попробовала, и мне это не понравилось. Син у меня сразу розкашлявся и і и я ее просто сняла. Но я не стала никому про это говорить, потому что много людей, много людей хотят это почувствовать. И мне просто интересно, когда там 20 людей сидит, то есть там есть врач или медицинский персонал около них. Мне иногда это очень интересно. як я видела, когда у нас идут по Украине эти бжолини-виставки, и прямо Топчан, кто то пришел, он стали. Люди, стал. Люди, вы что подурели? Я, я телефоную туда, пишу, негайно приберите от того чудака с этим Топчаном із с его Що Что вы делаете? Людина пошла, как за кущем умерла. Никто про це не знает. А вы помните доктор Солоденко, который сделал такие? Да. В Слычайно, Я вам, у, да. у Німеччині э, зустрів такого бжолера, який патентував в Китаї свій винахидок, і він там ще э, такий пропеллер з компютера взяв. Так, так, так. Ага, ага. І, і це повітря, ну, нормальне повітря з вулика є пахуче. Так, Я так, не, так. А там смердило, нормально смердило з чимось. Для того Поставьте. я питаю, чи то, чи то не треба... Никому не рекомендую через трубку дыхать, этим никого это небезопасно Да, дозвольте ремарку. Взяла, якось Я как-то проводил пандемія, и началась пандемия, Ну, проблема легенів. Все, десь треба было как-то ликовать, чтобы на это, на ШВЛ не попасть а якось свою ингаляцию и я сразу показал в ролику вот, если у меня есть пристрій таки ставишь зверху корпусная система и там трубочка такая и маски дихо и, и, и чтобы вы думали мне сразу а вы а вы не боитесь что может приключиться спиргильоз стоп О. а я кажу а выявляется что воз пылком Аскосфер, э, аскосфероз. это аскасфера апекс возбудители аскасфероза, винь есть криз на тр, трава, э, дерево, листья и в пылку, в тому в числе и пылку жулы заносят пылок, цей в гнездо. Чему и сказал и сейчас, но ну, я не раз сказал, что аскосфероз это не хвороба, это не хвороба, это знищена, а дуже послаблена иммунная система бжолы на семье, как зверх организма. бо ее каждого дня заносят всю аскоферапис у вулик. И, асп... и аспергиллоз теж сбудный. И единственная хвороба, якою хворят бжолы, тварины и людина, це каменный расплод Аспергиллоз. Я трошки так прикусил стиснув пейку на, на счёт оценивания рекомендации дыхать на маску, возможно, это будет там где-то среди лета, может, в конце ну я так что, ну, на про всякий случай вот такая вот что я ремонт. хочу сказать, у нас много вопросов, у нас много дистантовок у нас есть поле для э, дискуссий Але ж вы зверніть внимание, насколько мы все заинтересованы в этом, насколько это нас єднає, И я уверена, что нас еще ждет очень много открытий, очень много. И нам еще много работы на пасіці. А то, что мы где-то не сходимся в каком-то... Ну, то не страшно, то є нормальный. Главное наш принцип не навреди. Так, так, так, так. Все, физиология разная у каждого принцип королей. Начинать с капли. Так. так, шановні, кого еще? Питание? еще питание. Не а, Тетяна Михайловна, скажите, якої концентрації ви робите, якщо робите э, гомогенат трутньовых личинок з медом? 20%. А, 20%. А, з медом 10. С медом 10? Скажите, от я роблю 50 грамм трутньового гомогенату, заморожений, э, поєднує з 300 граммами меду. Це не занадто? Это не занадто, просто все это нужно сохранить под льодовкой, понимаете, и швидко, чем больше вы дали трутневого гемогеннату, тем скоріше вы должны его раздать людям, реализовать. Вот чем справа. Більше. И тем меньше будет, будет не чайная ложка, а третья чайная ложечка, понимаете? Есть даже такие пропорции, когда в льодовце не больше месяца. Я там делаю... А ну я згадаю, у меня это после контузии с головой не все в порядку, сейчас я вам скажу, один к півтора, ось я згадала, як. я так еще люблю делать, то есть одна часть трутневого гемогенета и півтори частини меду. вот так, но я це знаю, что я это сделала для того, чтобы швидко кому-то і чтобы человек швидко его взяла, понимаете как? Маленькими дозами. Такая uh, концентрация вы требуете месяц, то в холодильник она окислена, видимо. Так, так, так, так, очевидно. Так. Я всегда рекомендую нарез миссии. Хочу so. вам сказать, мы делали исследования на стойкость до измен, то наивысшая концентрация, которая дозволяется для присбережения, это 7% процентки умого и в массе метру. Судеба, мед, выиграя роль консерванта и сохраняется такой продукт до 6 месяцев. Больше 10% это месячный термин споживания. Но, смотрите, я вам даю показку, если вы делаете один кг, это для того, чтобы вы могли переслать этот продукт людині і и она потом добавляет своего меда, понимаете, а ну переслать 3 кг, или ты переслаешь маленькую баночку. Тут есть и в этом есть экономично, и мне это очень выгодно. Але есть такие люди, когда берут те, что я прислала, и просто маленькими медузами это съедают. Дуже, дуже, кому как подобается. Но слушайте. Бо есть у меня человек, где-то 70 лет, знаменитый бжуляр и такой стой с ним балакой, достает из кишени, бутылочку такую, и только клок-клок-клок, и говорит, что ты делаешь, запах какой-то знаменитый. Он говорит, а я трутневое молочко, как так и пью, как задаю так и пью. Див, я дивлюсь на него, думаю, ну что тебе говорить. Але уже десь то прошло так много лет, это вшло в привычку. Я вижу, дуже он очень потеет, пойти из него лється, Повезли мужчину в Киев поставили ему стенд, штунд, что-то ему там нашпигували, та сердце, и судины. Вы понимаете, что человек делает? Он сбивает себе гормональный фон, а если сбитый гормональный фон, сбивается вся конструкция людская летит. Хлопцы, не чувствуйте себя на том. Вот есть норма, норму и пить. Не надо его витрами пить, понимаете? Я сказала Пайна Реневская, сколько ты фасад не красишь, а канализация, то все равно сейчас стара. Так, Дякую. Практика, практика. практика по гомогенату, один к одному и морозилки, срок uh -huh. хранения от сезона до сезона, употребление су суточная доза чайная ложка. Это же у тебя есть профессиональные морозилки, а в людей нет профессиональных морозилок, Володимир ну, пересылается uh -huh. тоже в хладогенах. Uh -huh. Так, шановне, ну мы... Ми... Если есть вопросы, мы не будем очень э, злоупотреблять нашим спикером. Разрешите на финал. Давай, Спасибо огромное. Татьяна Михайловна, по поводу вашей контузии и, и лаганевроза просто говорят, заикание, чем лечили? Потому что я слышал. Скажем так, ваше голосовое пару месяцев назад и сейчас это абсолютно небо. Я, я вам Поделитесь скажу, это. оно не прошло. И когда летит самолет или что-то в небе, я боюсь неба. Мне до сих пор снятся страхи. У меня прошли дневные галлюцинации. Голос у меня быстро садится. Я стала плаксивая. Я плохо слышу и восстанавливается зрение. Чем я лечилась? меня сын за, запекнул высоко в горы, э, озера, это заповедник, Кашубский заповедник, э, пан Игорь знает, что тут очень красиво, это грибы, тра, травы, это рыба. А взагалі я ходила в і співала, я співала, я плакала, співала, співала, співала, і я ж вам мовлю, що у мене остался такий невеличкий кусочек шматочок цієї сухої воскової моли, я її зробила, то я її рік п'ю без перерви. Понимаете? И у меня и сон, и, и, и я лучше себя почуваю, Бо коли когда я приехала, это была Маска Пьеро, и у меня айфон меня не читав, я не могла открыть свой айфон. Насколько старилось, лице? Это, это были страшные времена, но... В, в рамках и межах того, что трапилось с України, это мелочи. Тобто есть, э, позитивные эмоции, спев и воскование. Это все, что я могу сказать. Да, я еще ходила по квітах, ловила бжил и делала себе бжиловое жарювание. Было еще и таке. Дякую. Бажаю всем здоровья, бажаю желаю всем пройти этот стресс и выйти без, без таких стрессований. Я думаю, что все в нас наладится. Так. Мы повернемся, можно повернуть, и все будет хорошо. Шановная аудитория, шановные участники Зума. Уже втомилась Татьяна Михайловна. Она дает добро на консультацию, я так понимаю, так? Так, очевидно. Значит, включаю микрофоны. и дякую Татьяну за, за такую змістовну доповідь. вам. Вам дякую, дякую, дякую, дякую. Вам. Я очень да, скучала да, за вас. Да, Татьяна Михайловна, спасибо. посещаемость рекордно, так что я должен буду, как Зима вам. Здоровья. Здоровья. Да, дякую. Дякую. вас, Татьяна я Люблю вас всех. До встречи. До встречи. Все будет Украина. На все добре. Ян Галахаронца нашим захисникам. На все добре, добра ночь. Добра ночь. Добра ночь. Дякую, Татьяна Михайловна. Дякую.